Ну, еще раз здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу, которую мы начали с Ликой. Мы затронули тему материнства, подготовки, рождения и последующие воспитания. То есть, и хочу ответить на те вопросы, которые мы не успели ответить в эфире. Там было час интересной беседы. Вы посмотрите, пожалуйста, кто не, не присутствовал, посмотрите на это, этот эфир. Очень интересный эфир, полезный во многих отношениях. Так что, э, если есть вопросы, так, и мне сейчас будет помогать Ксения э, зачитывать, смотреть вопросы, зачитывать, угу. отбирать их. Так, есть уже вопросы? А, да, вопросы, и я сохранила эфир, с вопросы с эфира, с предыдущего. А первый вопрос, который был, почему готовиться нужно за год, именно за год к беременности? Не, не, к, зачатию, к, нет, зачатию. к зачатию. Почему за год? Я сказал минимальный срок. Можно готовиться, вообще-то, подготовка может идти и дольше. Год все-таки срок, за который осознанно если идти, то можно очень многое сделать. Ну, по крайней мере, как минимум, можно пройти курс гармоничного развития личности. То есть это Мощнейшая подготовка человека к, к зачатию, к последующим всем событиям с ребенком. Это, за это время можно пройти какие-то другие курсы, можно прочитать какие-то книги. То есть это одно. Второе, то есть набрать информацию. За это время, за год можно все-таки, меньше не удастся, как-то улучшить отношения с родителями, с родителями с одной стороны, с другой стороны и так далее. Это тоже очень важно для нормального процесса беременности. Вот. Это также... Подготовка мужчины к будущему отцовству. Мужчины менее всего готовы к отцовству. Поэтому нужно время, чтобы его подготовить. Нужно об этом разговаривать, нужно вводить его, нужно давать какие-то книги или вместе читать книгу. Там, потому что мужчины не очень любят читать книги. И так далее. То есть это время, год будет очень насыщенный Это минимум. Вообще даже желательно больше надо готовить, готовиться. А, здравствуйте, девушка пишет. Я беременна, и у плода расширяется левая почка. Чем я могу помочь? Моя левая почка тоже воспалена. Вы видите, как все взаимосвязано. Значит, в данном случае, в данном случае у вас, вам нужно, если вы готовы вот эту информацию услышать, проблемы с почками в большей части... Сейчас вот я не могу так четко, конкретно именно по вам сказать, но как я э, знаю, что это в большинстве случаев именно так. В большинстве случаев. Может быть, у вас такое есть. Возможно, это связано с кем-то из умерших родственников у вас. Потому что почки всегда, вот это может быть, я говорю, запредельные вещи, но имейте в виду, почки это практически 99% это проблемы с ушедшими родственниками. С ушедшими родственниками. Посмотрите, с кем из ушедших родственников, на вашей памяти кто вот ушел из родственников, с кем у вас что-то не выстроено, какие-то остались отношения. Какая-то, может, обида, какие-то там то-то-то, или там равнодушие, невнимание. Может быть, во снах кто-то из умерших родственников приходил. То есть, вот, проживите это, наполните любовью, поблагодарите, пожелайте любви, радости, счастья этому человеку. А лучше... По всем родственникам, которые ушли, не свечки ставить, а именно пожелать любви, радости, счастья. Потому что свечки ставить за упокой нельзя, потому что это неизвестно, где душа. Может быть, она уже воплощается, а вы из упокой пошлете посылку. Это дополнительная ответственность. А просто пожелайте любви, радости, счастья. Такой посыл, он везде будет принят нормально. То есть сделайте шаг к своему роду, именно к тем, кто ушел из жизни. И тогда у вас э, должно и у вас э, проблема с почкой может уйти, и э, у вашего ребенка вот. тоже все восстановится. Потому что во беременность еще многое что перестраивается. Следующий вопрос. Срывая злость на сына из-за того, что муж пьет. Стала кричать на сына срываться также. Ну, это уже э, ситуация требует э, глубокой работы. Понимаете, здесь пьянство у мужчин, оно происходит в основном, в 90 с лишним процентах, из-за того, что он не реализован, когда он не реализуется. Когда он не, не реализует все то, что в нем есть, и он пытается, он не занимается, может быть, не тем, ему не нравится та жизнь, которая живет. Но по каким-то причинам он, в чем-то он не реализован. Так вот, реализован мужчина, по-настоящему полноценно реализован мужчина тогда, когда он окружен любовью женщины. Только тогда он реализуется максимально эффективно, полноценно, только в этом случае. Когда он окружен любовью женщин. А когда вы, скорее всего, вы же выходили замуж не за алкоголика. Скорее всего, это уже произошло... Потом, значит, вы недостаточно любили мужчину, раз он у него усилил, если, или появился этот процесс алкоголизма, или э, усилился. Начинайте потихонечку работать над собой. Над собой. Что это значит? Вот если вы смотрели предыдущий э, наш вот, э, с ликой э, эфир, то вы поймете. Начинайте развивать качества, женские качества. Начинайте работать над собой. Может быть, еще не, не поздно мужчину вытащить из этой, из этой ситуации. Любовью вообще можно все сделать, но достаточно ли у вас будет любви для того, чтобы поднять его. Но, по крайней мере, ситуация будет улучшаться, это однозначно. Однозначно. Чтоб мужчина не пил, нужно окружить его любовью. Тогда действительно есть вероятность, что он прекратит пить. Но это отдельная тема пьянства. Если запущен сильно процесс, то, конечно, нужно лечение, но это уже отдельная тема. Следующий вопрос. Добрый день, у дочери дерматит. С чем это может быть связано? Благодарю вас за интересный эфир. значит, вы слышали. Аллергические проблемы и вот э, такого плана заболевания, э, как правило, говорят о том, что энергетика в, в, вокруг ребенка не самое лучшее. Это не обязательно может быть в семье. Это может быть, допустим, если часто бывает у бабушки с дедушкой, там, там допустим, не та от, от, энергетическая атмосфера. Сейчас вообще время энергии. Сейчас энергии становится все более и более, все более более сильно влияют на жизнь человека, а на ребенка тем более. Возможно, в садике или в школе, смотря где у вас ребенок. То есть, возможно, там какая-то атмосфера энергетическая не такая, из-за которой возникает. То есть, надо посмотреть. Первое, семья. Второе, родственники, то есть, где часто бывает ребенок. Третье, вот общественные места, где он бывает. Что-то может быть, надо поменять. Ну, первое, что надо, изменить отношения в семье, чтобы в семье были классные отношения, хорошие, добрая любовь, там, прочее, прочее, все это, это убирает ненужные энергии. Ну, и так далее. Все я сказал. Муж делает для нас с малышкой очень много, но мне всегда мало. Как перестать требовать? Милая женщина, здесь э, у вас должно, должен сработать, вообще-то, э, предохранительный клапан. Вы сами уже чувствуете, что он делает много, но вы требуете. Имейте в виду, его терпение может закончиться. И слишком требовательная женщина может просто ему надоесть. И у него уйдет любовь. И в таком случае мужчине... А мужчина жить без любви не может. Значит, найдется другая любовь. Потому что женщина без мужчины еще может жить довольно долго. А мужчина без женщины нет. Он не может быть творцом без женщины. Поэтому, если рядом э, требования женщины перерастают какой-то порог, то она должна понимать, что она рискует его потерять. Вот это, может быть, станет вам э, таким э, стимулом к тому, чтобы задуматься и, э, и больше проявлять любви, ласки, ласки, нежности. Можете требовать, но дарите ласку, То есть... Обязательно доп, дополняйте это Добрыми вещами А не, а не только требования, требования, требования Это может прекратить Его любовь к вам Следующий вопрос Старалась быть терпеливой и нежной Но вижу, что муж обманывает Сложно сдерживать эмоции Я плачу в подушку Как себя вести? Не могу молчать <кхе> Терпеливая Вот знаете Терпеливая и нежность нежность, одна нежность, а тем более в сочетании с терпением, немного дадут, а могут даже и навредить, как в данном случае. Вам не хватает достоинства, скорее всего. То есть, должно быть, у женщины должно быть еще одно из качеств развито. вот Я говорил сегодня о развитии многих качеств. И э, я э, хотел сказать, что Следующим качеством, которое бы я предложил женщинам развивать, это достоинство. Собственное достоинство. Потому что многие женщины просто унижают себя, позволяют унижать себя. Равнодушие в свой адрес – это тоже унижение. Если муж к вам относится равнодушно, это уже унижение. Не терпите этого, надо об этом говорить начально. Из-за чего вы унижаетесь? Из-за материального... То, что вас обеспечивает муж, поймите, если вы классная женщина, опять же вопрос развития отношений, развития своих качеств, развития женственности. То есть, если вы классная женщина, то вы без мужчины не останетесь. Или этот изменит отношения, или появится другой. Не бойтесь вот, этих, вот этого. Если он не достоин вас. То, значит, придет тот, кто более достойный. Становитесь более достойны. Вот развивайте в себе качества, все качества. И да, ваше достоинство будет расти, расти, расти. И поверьте, в этом случае при росте вашего достоинства мужчина или изменится, или его сменит другой. Благодарю. А, следующий вопрос. Ребенок требует сто процентов моего присутствия рядом и никому больше не идет. Как быть в таком случае? Ну, первое, что надо прочитать книгу «Материнская любовь». Это обязательно. Потому что здесь причина в избыточном материнском чувстве. Ну, не буду пересказывать книгу, там все написано, там все буквально там по пунктам разложено. Пожалуйста, займитесь этим. Избыточ... У вас избыточное материнское чувство, поэтому ребенок так себя ведет. Благодарю. Следующий вопрос. Анатолий Александрович, как вы относитесь к детскому саду? Вы знаете, я этот вопрос направлю, знаете, к кому? К вашему ребенку. Потому что для какого-то ребенка главное общение с детьми. Вот, например, я по своей дочери. Ей не важно где, но лишь бы были дети. Это она готова тогда на все. Для какого-то ребенка, у которого другая конституция, надо смотреть, и он любит быть в одиночестве, и он играет лучше с собой, тогда, может быть, найти какой-то садик, или где мало детей, и, или какой-то вообще индивидуальный процесс, или с няней он будет развиваться, но такой, чтобы развивало ребенка, понимаете? То есть, поэтому обратитесь к ребенку, что ему нужно. Это один момент. Второй момент. Даже когда ребенок хочет в садик, ну и вы хотите тоже, допустим, садик должен выбирать ребенок. Не вы, а ребенок. Скажите, ой, как это, здесь попасть что в садик и так далее. Помните, я говорила уже о том, что ребенок вообще приносит достаточно средств на свое содержание. Значит, вы построите отношения так, чтобы у вас было средств достаточно, и выбирайте садик. Зашли в один садик, сейчас много некоммерческих, ой, коммерческих садиков и так далее. Зашли в один садик, ребенок посмотрел, это ему не понравилось. По крайней мере, мы своей дочерью только так. Мы даже, вот сейчас она находится даже в другом городе, потому что здесь она не нашла то, что ей нужно было. Мы вынуждены были, сейчас жена с ней живет в другом городе. И я мычил ночью вот так вот. Я приезжаю, ее сменяю, потом так далее. Следующий вопрос. Как воспитать мальчика настоящим мужчиной? Сын год. Супер. Замечательный вопрос. Вовремя как раз. Вовремя. С года еще можно настоящего мужчину воспитать. Позже все сложнее и сложнее. Значит, вы знаете, вот каждый раз... Когда вы подходите к ребенку, к кроватке там или что-то с ним делаете и так далее, и так далее. Прежде чем подойти, оденьтесь, одерните свою одежду, приведите, порядок. причешитесь просто там, ну просто два раза расческой проведите там, щеткой по волосам там. Или что-то там, ну или можете даже немножко губки подкрасить, чуть-чуть, чуть-чуть. Понимаете? То есть, сделайте какое-то женское движение. Подумайте о себе, как о женщине. То есть, просто вот какой-то маленький момент. Ну, просто или кремом там, э, э, крем нанесли на лицо. Ну, что-то сделайте, чтобы вы почувствовали себя женщиной, подходя к нему. Это первое. То есть, вы поняли, да? То есть, какое-то женское Дело, которое закрепляет ваше женское состояние. Это первое. Второе. Как можно чаще к нему обращать. Ну, как мой маленький мужчина растет? Как у тебя там животе? Как там то? Ты классный. О, какой ты мужчина будешь. Там, ты... Слово «мужчина» должно звучать в течение дня в адрес ребенка не менее семи раз. Семи раз не случайно такая цифра звучит. Это то да, достаточное повторение, которое в течение дня закрепляется уже надолго. То есть, мужчина, мужчина, мужчина. Поверьте, мужчина вообще из мальчика воспитывается не отцом, в первую очередь. Запомните это, а матерью. Когда она женщина. Отец дает навыки, он там что-то, да, добавляет, он там расширяет его возможности, там и так далее. Но воспитание мужчины происходит через маму, когда она женщина. Чем более она женственна, тем быстрее становится мужчиной, рядом мальчик. Благодарю. Даже один мужчина, ой, даже одна женщина без мужчины, но будучи женщиной, она может воспитать классного мужчину. Но если она классная женщина, то она одна не останется. Хорошо. Следующий интересный вопрос. Как расставлять приоритеты, если старший ребенок от другого отца, а нынешний отец, то есть его отчим, особо с ним не общается? Но есть еще младший сын от него, и, в общем, отчим не общается со старшим и постоянно его ругает. Вот как расставить приоритеты в этом случае? Ну, во-первых, приоритеты... Расставить надо вам. Это чувствуется женщина же, спрашивает. Mm -hmm. Расставить вам. Значит, у вас есть приоритеты. У вас ваш ребенок, так как он обделен любовью отца, там, ну и так далее. У вас масса объяснений. Э, он у вас стоит более в более высоком положении, чем э, этот ребенок. И даже не это важно. Нет. То есть уравняйте детей. Вы сначала уравняйте дети. Это первое. Но даже это не первое, это второе. А первое. Поднимите отношение к мужу своему выше, чем к своему ребенку. И к этому, и к другому. Вот если хотя бы к одному ребенку у вас сила вашей любви, отношений больше, чем к мужу, вот здесь будут проблемы. Как только вы мужа поднимете над детьми, поверьте, у него все дети будут классные. Мужчина не принимает детей, своих или чужих, неважно. Только в том случае, когда женщина этих детей ставит между ним и ей. То есть, когда они вмешиваются в их жизнь. Благодарю. Следующий вопрос. Секунду. Как справиться с чувством незавершенности после Кесарева? Очень тяжело. Незавершенности... Что имеется в виду? То есть чисто психологический момент, что, скорее всего, женщина об этом спрашивает. Не физиология, скорее всего, Кесарева заживает довольно быстро все это. Психологически. Не, не парьтесь по этому поводу. Много говорят на эту тему, что Кесарю это значит э, э, чем-то значит это ну, неполноценное рождение. Не обращайте внимания, поверьте моему опыту. Я знаю женщину, которая пять раз пять детей родила э, кесарю и она, кстати, имеет классный Uh, у нее классная семья, классные дети и у нее еще к тому же, у нее с мужем семейный бизнес, который называется Baby клуб, наверное слышали вот это вот <laughs> Женя и Юра, вот это мои друзья я в них не раз выступал, они активно используют и мои книги и так далее Вот uh, это вот я о них uh, пример привожу поэтому uh, не парьтесь поэтому. главное не в этом главное как вы себя э, позиционируете, что вы женщина, что вы любите мужа, что вы, вы на первом месте, вы сама и ваш муж, а дети втором. Вот, вот это сделайте, и все будет нормально. Благодарю. И следующий вопрос. Как воспитать наоборот теперь девочку, чтобы стала настоящей женщиной? Ей сейчас два года, дочке. <свеч> С девочкой. Ну, с мальчиком там проще, видели? Там всего-навсего надо быть женщиной и говорить слово мужчиной. С девочкой труднее, потому что нужно дать ей полную свободу. Это очень непросто. Нужно ее слышать, но отличать капризы от истинных каких-то ее пожеланий. Например, вот я уже говорил о том, что дочь выбрала садик-то. Жена с дочерью поехали на море, уже бархатный сезон, заканчивал сезон, и решили там на недельку съездить, отдохнуть. А я здесь, мы переехали в другое место, я подыскивал детский садик. Ну, пока не, мы кое-что здесь посмотрели, не, не понравилось. Вот. Поехали туда. Неделя заканчивается. Жена звонит и говорит. Дочь познакомилась на детской площадке с подругой. А у нее все подруги. Как знакомиться, все, это подруга. Подруга. И та рассказала про садик. Говорит, хочет посмотреть этот садик. Ну, говорю, сходите, посмотрите. Сходила. Понравилось. Ей очень понравилось. Она хочет здесь, в этом садик ходить. Я говорю, ну что, ищи рядом квартиру тогда с этим садиком. Тогда будем уж так вот жить. Понимаете, это не единственный случай. Год назад девочка, моя дочь, перед днем рождения, за пять дней до дня рождения, мы уже подготовились, пять лет все-таки события, маленький юбилей, подготовили ей детский сади, там, детский центр, а она за пять дней говорит, а я хочу день рождения отпраздновать в Индии. Понимаете, при чем здесь Индия? Вот так вот, какой-то блажь какая-то, ребят. Но ребенок. Ни с того ни с сего, ни сего, мы про Индию не говорили, то есть ни с того ни с сего она сказала в Индии, значит, устами младенка согласит истину, надо слышать. Отличать, вот я говорю, капризы от каких-то таких вещей. И мы действительно за пять дней все сделали, нашли деньги, нашли, сделали визу, там, последние билеты купили, последний отель, номер сняли. Но мы попали туда, куда ей нужно было. Ей нужно было для ее дальнейшей судьбы. Понимаете? Так что надо девочке позволять все. Ноги до дури, конечно. Каприза и прочее. То это отсекай, скажи, давай, родная, вот мы тебе все, все. но ну, если что, то извини, это не подходит. Здорово. Благодарю. И еще вопрос. Давай, наверное, заканчивать будем уже. Последний вопрос это будет? Или ну, давай, по еще вопроса? Хорошо. Было пребывание беременности, так как Узи показала порог сердца и нарушение хромосома ребенка. Сейчас есть страх перед следующей беременностью. Над чем можно поработать, чтобы родить именно здорового ребенка? Ну, я уже э, об этом хорошо сказал. Просмотрите весь эфир вот предыдущий. Там много чего сказано. То есть начать, начните готовиться к зачатию. Год готовьтесь к зачатию, там все прям расложено. Обязательно прочтите книгу «Материнская любовь». Угу. Благодарю. Да, ну, можете... Ой, классно. У нас есть э, курс «Семейное благополучие». То есть, пожалуйста. Или курс «Гармоничное развитие личности». Пройдите. Это гарантировано. Я что-то совсем забыл про нашу академию. А ведь там как раз все, все вот то, что... Весь опыт и знания, которые я имею, имеет моя команда, у нас... Команда счастливых людей. У нас все преподаватели это счастливые люди. И поэтому счастливые семьи. Поэтому мы действительно классно готовим. Поэтому, пожалуйста, пройдите какой-то из наших курсов, и все будет замечательно. Если есть возможность, если есть возможность, друзья, на майские праздники, именно на майсе там с 1 мая по 9. Uh, я буду на Мальдивах проводить курс, uh, под, uh, свой знаменитый тренинг «Поток жизни». Uh, и там будет посвящен именно отношениям женщины к себе, мужчины к себе, и между мужчиной и женщиной, с тем, чтобы создать классную пару, классную семью, соответственно, и будет классный ребенок. То есть, если есть такая возможность в это время, и там это все-таки будет приличные деньги строить, потому что, ну, по себе Мальдивы, пять звезд отель – это требует. Сам тренинг недорогой, но вот эти все условия они э, большие. Если есть возможность, приезжайте, тогда гарантированно будет процесс э, э, завершен. Или наши курсы, пожалуйста. Большое спасибо вам. А, и еще вопрос такой интересный. Раньше очень сильно любила детей, но сейчас, но потеряла своего при первой беременности. А, теперь не могу полюбить детей, даже родив потом, так и не могу полюбить сына. Вы знаете, этот вопрос серьезный, сами понимаете, и длится уже несколько лет, и он уже у вас записался глубоко, поэтому я предлагаю вам на консультацию. Ко мне на личную консультацию. По скайпу я провожу по скайпу консультацию, ничем не отличается. проработаем вот, основательно и решать этот вопрос надо. Потому что здесь... Но это будет отравлять всю вашу жизнь. Зачем? Надо убирать это. Благодарю. Ну что, все зашли? Да. Ну, давайте еще последний. Уже четвертый. Как правильно Объяснить детям, им 4 и 9 лет, уход папы в другую семью. При этом они общаются регулярно. О причинах хода говорит им, что расскажет, когда Я думаю, что. О причинах надо рассказывать раньше. И рассказывать о причинах ухода не отцу, в первую очередь, а матери. Потому что, милые женщины, как минимум, 50 на 50 причина ухода у вас тоже присутствует. Как минимум. Это я так мягко уважая и ценя женщин. то что... Основная функция женщины это любить. Запомните это. Это основная функция. Основная функция мужчины это действовать. Любить. Так вот, если мужчина мужчине недостаточно любви, то вопрос-то не к нему, а вопрос к вам. Научитесь любить. Научитесь любить себя, научитесь любить мир, научитесь любить мужчин и конкретного мужчину. Понимаете, вот здесь, вот вы можете детям уже в таком возрасте сказать, милые мои, я вышла замуж, еще не будучи готовой к тому, чтобы создать счастливую семью, к настоящему любить. Я только учусь. Я волшебник, но только учусь. Я еще не волшебник, я только учусь. Так вот, я учусь, можно сказать ребенку в любом возрасте. Он поймет. Понимаете? А то он будет носить этот вопрос э, всю жизнь, и это будет мешать ему. Он должен, и еще раз говорю, это должно прозвучать от мамы. Она творит пространство. И если в этом пространстве произошел раскоп, Ей нужно убрать свои причины. И попросив, вот, рассказав детям, вот, что так вот получилось, я не была готова так любить. А может быть, даже муж вначале любил сильнее. Если имеете в виду, когда в той семье, милые женщины просто попутно скажу, в той семье, где мужчина любит сильнее, чем женщина, ждите проблем. Обязательно будут проблемы. Потому что главная функция женщины – любить. Если она любит меньше, то, значит, эту функцию берет на себя мужчина. Тогда у него перегрузка с сердцем. И проблемы с сердцем у мужчин в большей части по этой причине. Или он уходит в другую сторону, потому что он уходит туда, где его любят. Вот. Поэтому разберитесь в этом. Но лучше, если вы с детьми будете разговаривать сами. Это лучший вариант. Тогда, кстати, это позволит вам, мы заканчиваем, тогда это позволит вам построить следующую семью счастливой. То, что мир увидит, что вы осознали проблему, вы э, осознали свои ошибки, вы решили этот вопрос, и тогда у вас будет все классно. Благодарю, Анатолий Александрович, тоже вас э, благодарят очень сильно. Да, благодарю, друзья, благодарю. Все-таки полтора часа уже много, я прошу прощения, но я постарался ответить. Присутствуйте, у нас много чего интересного. Но главное, даже не в этих эфирах, а главное, нужно получить системные знания. Мы идем к тому, чтобы... Человек системные знания имел в семейных вопросах. Тогда, у него, тогда ему не нужны психологи, не нужны вот эти вот эфиры и прочее. У него системные знания есть, ответы на все вопросы жизни. А их, так, ну, я на один ответил на второй, завтра появится третий. А когда у вас есть система знаний, которую мы вот закладываем в свой вот, курс гармоничного развития личности или курс семейного благополучия, вот, то вы имеете ответы на все вопросы изначально. Так что, учитесь, и будет вам счастье. Благодарю, до свидания.